Наши знакомые опять о чем-то говорят. Закройте глаза, чтобы лучше слышать. Сконцентрируйтесь. Хорошо. Мне кажется, что люди неправильно пользуются своими страхами. Что ты имеешь в виду? Ну вот представь Розу. Она красивая, но у нее острые шипы. Что будет, если ты сожмешь ее? Поранишь руку. А если посадишь ее в горшок и поставишь на подоконник, будет красиво. Я буду смотреть на нее и радоваться. Вот то же самое и со страхом. У каждого страха есть шипы, да. Но если посмотреть глубже, увидишь, что шипы растут на розе. Если за ней ухаживать, она расцветет и будет тебя радовать. Может, даже поможет в трудной ситуации. Кто его знает? Ты говоришь о том, что если посмотреть на страх под правильным углом, с ним можно подружиться. И тогда он начнет тебе помогать. Даже интереснее. Я покажу. Поехали. И вот мы здесь. Хорошо. Голоса затихают. Остается только скрип пера по пергаменту. шоршание бумаги, капли чернил. А где это вы? Сумрак. Какая-то пещера. Что вокруг? Каменные стены, пол. Сверху свисают сталактиты. С них льется ледяная вода. Капли падают на голову. Растекаются прохлады по коже Приятные ощущения В голове проясняется На потолке трещины Сквозь них пробивается свет Вокруг бегают солнечные зайчики Маленькие, симпатичные На камнях мох Как щетина на лице у каменного великана Влажный, шершавый Видите на нем маленькие цветочки? Розовые или фиолетовые? Понюхайте. Приятный запах. Как в лесу после дождя. Но нужно идти дальше. Стены пещеры постепенно смыкаются. Зайчики остались позади. А вместе с ними появляется чувство одиночества. Злоки шагов растворяются в темноте. Туннель начинает ветвиться. Когда заходишь в область чего-то неизвестного. Воздух уже стал холоднее, или пока чувствуете остатки тепла, выдохните. Изо рта выходит пар, зяпка. По телу пробегает легкая дрожь. Уже плохо видно, кое-где приходится двигаться на ощупь. Неясно, на что ориентироваться. Еще встречаются сухие камни, или все они покрыты мокрым налетом. Под ногами что-то прошелестело. Змея или паук. Не по себе. В такие моменты появляется тревога. Может, есть ощущение, что из темных уголков кто-то наблюдает или что-то? В голову закрадываются мысли, что отсюда так просто не выберешься. Они подкармливают тревожное состояние. Хочется не обращать внимания на эти страхи, но они уже возникают сами по себе. За спиной. Похоже на шелест или шепот. Шаги ускоряются, словно сами собой. Сердце бьется чаще, во рту пересохло, приближается. Когда пытаешься игнорировать тревогу, она накапливается и превращается в панику. Хочется бежать отсюда как можно быстрее. Ноги спотыкаются, мне выпрыгивают из ниоткуда. Острые выступы оставляют на коже порезы и ссадин. Бежать от тревоги можно до тех пор, пока хватает сил. Но они быстро заканчиваются. И тогда начинаешь делать ошибки. Голова влетает в каменный выступ. Легкая боль. и за взрывается краской. Вспышки, в ушах зленит, голова кружится, солба стекает пара теплых капель. Это ненадолго приводит в чувство. но временная ясность покупается дорогой ценой. Как когда получаешь удар со стороны или от себя и ненадолго приходишь в норму. Где-то впереди можно почувствовать свежий запах. Чуть уловимый ветерок пробегает по коже. Возможно, это выход на поверхность. Скорее к нему. Шепот появился спереди. Как будто окружает. Может, это какой-то трюк? Просто от темноты и неизвестности мозг выдал такую жутковатую галлюцинацию. Хочется рационализировать страх, разложить логически. Но тело не согласно. Ноги в ад. Мышцы живота, как каменные. дышать тяжело. Новая пещера. Редкие солнечные лучи пробиваются через трещинки в потолке. Выход совсем близко. Вот только на пути что-то есть. Клубится какое-то темное облако, как туман. Оттуда идет этот шепот. Его не обойти. Придется преодолеть себя, чтобы пройти сквозь него. Становится холоднее. Кровь отливает от рук и ног, как в момент сильного испуга. Хочется остановиться, собраться с мыслями, но только не идти навстречу. В голове грустно. Сердце словно готово выпрыгнуть из груди. Ну же, нужно пройти. Выход так близко. Рука касается тумана. Влажный, плотный. Двигается по руке вверх. Вроде потока ледяной жидкости. Проходит по плечу, к шее. Давай же, еще шаг вперед. Нужно справиться, нужно перебороть. Дышать все сложно. Окатывает голову, как кисель или клей. Каждым шагом уходит больше сил. Как будто что-то скользкое цепляется за руки и ноги. Тянет к земле. То, что шепот сместился куда-то в бок. Может быть, можно уйти и не встречаться с его источником. Впереди, кажется, появился свет. Немедленно! Резкий рывок. Еще один. Оно не отпускает. Ты переступаешь через себя, и чем больше сопротивляешься, тем хуже себя чувствуешь. Хуже. Ну Изо всех сил. Что-то давит на плечи и на спину. Сожимая две земли Сон хватает Руки касают технологического каменного пола Хотите только лечь и сдаться Тель словно свинцовая Пытаясь бороться с тревогой Можно ненадолго преодолеть ее Но силы уйдут А источник никуда не денется Рыкость темноты Возможно вы узнали его Кажется, ваш спутник. Зверь. Вибрация проходит по телу. Немного приводит в чувство. Дышать легче. Сбоку появился коридор. Как раз к источнику шепота. Видимо, придется идти ему навстречу. Да, навстречу страху. В ту сторону шаги даются легче. Хотя силы уже на исходе. Перед вами девочка. Сколько ей лет? Двенадцать? Четырнадцать? Поникшие плечи. Голова опущена. Посмотрите на волосы. Серые или черные? А что на ней за одежда? Длинная, похожая на балахон или плащ? Ткань ветхая. На ногах нет обуви. Кожа бледного цвета. Кое-где видно синяки. Поднимает голову. Медленно. Время как будто застыло. Ее волосы струятся по плечам, по груди, открывают худое лицо, впалые щеки. Видно фиолетовые синяки под глазами. Может, ей когда-то причинили сильную боль, поэтому она и стала такой. Девочка смотрит нерешительно, не двигается. Ей страшно. Она давно не видела солнечного света, тепла, может, даже любви. Как думаете? В такие моменты перестаешь так сильно думать о себе. Тревога уходит, утекает сквозь пальцы, как только найден источник. Как только найдены силы посмотреть ей в глаза. И сейчас важным становится другое – помочь. Исправить то, что случилось, и неважно, что произошло, что-то поменялось, как будто перещелкнуло. Посмотрите на свое сердце, оно светится оранжевым или может желтым, пульсирует. С каждым стуком появляется волна, которая расходится по телу приятным теплом как круги по морской глади. Ощущение расслабляет, наполняет энергией, чувство спокойствия, словно в груди светится и пульсирует маленькое солнце. Оно поможет вам обоим. Подойдите поближе. Она старается отступить вглубь тумана. Боится. Возможно, ей много раз давали ложную надежду, а потом обманывали. Обещали позаботиться, а потом уходили. Поторопитесь. Быстрее. К ней. Обнимите ее. Со всей любовью, на которую вы способны. Она пытается вырваться. Худые руки бьют по шее. Ногти царапают спину. Держите изо всех сил. Мурашки бегут по спине. Обнимайте, как маленького, обиженного ребенка. Который разочаровался в мире Которому страшно и больно Вы же знаете, что может помочь Просто И отдавайте ей тепло Чем крепче вы ее держите Чем больше чувств отдаете Тем ярче горит маленькое солнце Теплый свет заливает всю пещеру Ваши тела светятся Горят лучистым, мягким огнем Посмотрите на ее лицо. Ее глаза проясняются. Поменяли цвет на небесно-синий. Видно красивую, белоснежную улыбку молодой девушки. Она плачет, но видно, что от радости. Как будто что-то отпустило. По ее телу расходятся сверкающие трещинки. Она распадается. Исчезает. Становится легче воздуха. И разлетается маленькими огоньками. Как искры от костра. Поток искр кружит по пещере. Красиво освещает ее своды. И приближается сюда. Закройте глаза. Что-то толкает в грудь. Даже через закрытые глаза видно яркий свет. Тепло заполняет сердце, живот. Растекается по телу А вместе с теплом входит сила Горячая, яркая, как ласковый огонь Сила, которая идет изнутри Как океан, как ветер Сила, которую чувствуют и животные, и люди Сила, которую получаешь, когда принимаешь свой страх Свою тревогу То, что лежит в их основе Со всей любовью и заботой а в основе лежите вы. Огонек в груди потихоньку успокаивается. Но когда нужно, достаточно позвать эту пасть. Это ощущение, и огонь опять загорится. И если сегодня вы вновь встретитесь с тревогой, страхом, сомнениями, идите на их источник. Идите в эту пещеру, чтобы найти ту раненую часть себя, которая боится. Это может оказаться не так просто. Но чуть ее не подведет. И рано или поздно вы обнаружите, что этой части себя можно помочь, если сосредоточиться не на том, как заставить ее работать на себя, не на том, чтобы игнорировать, не на том, чтобы сражаться, а на любви и заботе к ней. И когда вы сделаете это, она отдаст вам невероятную силу, с которой можно свернуть горы. Теперь найти выход из пещеры будет совсем просто.